Лыжа, которая в карвах мне попадалась достаточно много и достаточно хорошо я о них обзывался. На этот раз в варианте Фрирайд. Здравствуйте, BMX 115. Хорошая лыжа мне. Немножко не повезло с условиями ее катания. Я не попал так в хороший, наверное, паудер. Ну, такой полупаудер попал. Значит, мне понравилась лыжа тем, что она всеядная. И она очень комфортная. Она понятная, комфортная, при этом она хорошо работает на трассе при своих 115 мм. И она, в принципе, в общем, она работает везде нормально, она хорошо управляется, она комфортная в ходах. Значит, мне в них, единственное, что мне в них не понравилось, это то, что они уж очень как-то странно, ну, то есть для талии 115, на мой взгляд, такая немножко универсальная лыжа должна быть и для быстрого катания, и для более медленного но конкретно эта модель она хочет скорости она не очень хочет она без скорости она вялая, не динамичная хотя проблем как бы, с управляемостью у них нет но она особенно хороши на скорости вот. очень хороший задник рабочий его не заклинивает на выходе из поворота то есть такая хорошая на самом деле рабочая лыжа рабочая лошадка, надежная, стабильная понятная Простая, приятная в катании Но единственное вот так Что как бы у меня К ним какое нарекание Она такая, вот в ней нет какого-то фандушить, То есть вот весело носиться Вот на них неохота, То есть на них хочется какого-то крейсерского катания Такого Просто вот я вот разогнался Еду в каком-то таком среднем повороте В средней дуге в какой-то вот работаю При этом в принципе да, как бы, мне не важно Там слена, там, не целина Там нас, не нас, в общем то есть Это, скажем так, четверка из пяти Такая хорошая рабочая лыжа Нареканий нет Каких-то супер-пупер там Визгов а, тоже нет То есть лыжа, которая вот Хотите, надежно, понятно И просто Вот это оно, такое некое универсальное Одно решение на все, в жизни Вот это оно а, Новичкам я ее советовать, наверное, не буду Потому что все-таки вот Как-то она все-таки больше быстрая лыжа, чем какая-то такая терпящая, маневренная. Хотя она лояльна к ошибкам и все прощает, все позволяет. Вот, можете, в принципе, брать, катастрофы не будет. Вот, ну, на свои деньги она работает. Все, больше, в общем-то, мне про нее сказать нечего. Все, пойду за следующими. Подписывайтесь, лайки. Все, встретимся на склоне, больше катать. Пока.